Эй, Хэнк. Слушай, я тут подумал, когда ты гнался за мной по крышам, ну там вертолеты и все такое. Да, ну да, слушай, извини. Не, я хотел сказать, ты вроде навтыкался делать эти мои фокусы с дымом. Ну да, а теперь хочу научиться еще одному. Ты сбежал из башни, но как тебе удалось пробраться через баррикады потоком? На крыше трансформатора, который нужно вырубить. Но это тебе нифига не поможет. Там все забронировано, охраняет все это дело. Добрая половина Деза. Да, но если мы будем действовать вместе. Слушай, моя специальность сбегать, а не прятаться. У нас обоих свои причины ненавидеть Августину. У нее есть то, что нам нужно, но мы должны действовать не на ее, а на наших условиях. Надо выманить ее из этого замка сюда, где у нас есть шансы. И что предлагаешь? Помнишь ребят, которые были со мной в фургоне? Ранеру и Юджина? Наверное. В общем, Дэз их сцапал. Что? Прямо сейчас. Вот из-за чего весь сербор. Наверное, она решила так компенсировать мой побег. Отправляет их на бетонную платформу, которую Дез построил между двух островов. Надо им помочь! Напротив той платформы есть Пирс. Встретимся там после заката. До встречи. Реджи. Юджин и Проныра! Я знаю, знаю. У нас с Хэнком есть план. Штурмуем остров, выносим всех охранников Деза, а потом... Белсин, я подумал, уже слишком много людей погибло. Нормальных людей. Нормальных? Редж, давай уже без этого, И я не хочу смотреть, как ты убиваешь еще. Ради спасения пары биотеррористов. Реджи, а... Я же коп. Я должен такое предотвращать. Позвони мне, когда все будет кончено, и мы поедем домой. И еще, этот Хэнк, не доверяй ему. Редж, ты что тут делаешь? Смотри, вон там люди. Им нужна помощь. Не биотеррористам, не проводникам, людям. Но ну, спасибо. И спасибо, что ты здесь со мной. Зачем нам тут коп? Это мой брат, ясно? Мы с ним вместе. Ну, какие мысли? Я тут прикинул. Лучше зайти со стороны причала. Там не заметят. Вы включите свой этот. Дар, отвлечете Спасибо. их дымовым шоу, а я пока на лодке проберусь внутрь. Почему ты идешь первым? Потому что я коп и могу реквизировать лодку официально. Ты сопрешь лодку, я тебя посажу. Он не шутит, да. Ну, тогда до скорого, да? Да. До скорого. Поосторожней. Короче, пойдем туда, наведем шороху. Августина сама прибежит. Давай, я знаю, как можно пробраться на остров. И что это было? Я видел, как Августина тебя убила. Ты видел только, как она меня поймала. Это не то. Зря ты копа притащил. Ох, зря. Хм, забавно. Про тебя он говорил так же. Или как. Все, пришли, сигонем туда. И попадем прямо к этой курви на остров. Это точно? Эй, в этой башне я такого насмотрелся. И еще, у них там есть этот дрон от которого получаешь способности. Откуда ты знаешь? А круто взять новую способность, а потом уж оттоптаться на Августине. Идем. В общем, план такой. Жахнем по несущим опорам. Они застремаются, пошлют бойцов на разведку мы их уложим а там а -а, что я говорил прости что не доверял тебе так тебе а ведь мы сломаем эти штуки побереги силы пацан I got it. вам для начала. Нечего было ко мне лезть. Вместе мы крутые, чувак. Если уж валить Августину, так вместе! за кердангей, сволочь! Готов попробовать новую силу? Послушай, а как ты... Идем! Она вот-вот будет здесь! Иди сюда, посмотрим, что это за сила! Кто? Вдруг перестал мне доверять? Не знаю, тут что-то не так. Позвоню-ка я Реджи. Хэн! О, Хэн, ты не подвел меня. Я все сделал, теперь твоя очередь. Ах ты сволочь, я тебе верил! А ты не верю уголовникам. Мы вроде нашли твой размер, но... Примерь все-таки. Ничего... Вот мой брат про это узнает. Он тогда. Он тогда что? Ты чуть не убил меня! А каково мне там было с ангелами? Ну вставай! Иди, сниму тебе наручники. Сюда! Я прикрою. Рэч, она еще жива и сейчас вернется. А из-за дурацкого бетона у меня отключились все способности. Что случилось? Ловушка. Хэнк преподнёс нас от Густини на блюдечке. Я так и знал. Я же говорил. Не понимаю, зачем ему это было надо. Да он же бетонок. Чего еще от него ждать? Пусть у тебя и суперспособности, но. Сюда, я прикрою. Редж, она еще жива! И сейчас вернется! А из-за дурацкого бетона у меня отключились все способности! Что случилось? Ловушка, Хэнк приподнес нас в на блюдечке! Я так и снял! Я же говорил! Не понимаю, зачем ему это было надо! Да он же подонок! Чего еще от него ждать? Пусть у тебя и суперспособности, но послушать родного брата не помешало бы. Надо торопиться. Так с Августиной биться нельзя. Так, забирайся! Пытаюсь! Какого хрена?! Гранаты кончились. Да. Придется по старинке. В смысле? Так, клади руки сюда. Не дергайся. А. Вот и все. Я знал, что ему нельзя доверять. Ладно, ладно, ты был прав. Признаю, что зря я тебя не послушал. Ага. Ну, раз уж мы здесь, давай спасем этих двоих людей. Как ты нас вытащишь? Придется... Зара! Перегесь! Пусти меня. Нет, я тебя Отпускаю. вытащу. Пускай. Смогу, Или мы его Рад. Я так тобой горжусь. Всегда гордился. Нет, Реджи, не надо. Люблю тебя. Ты пытала мой народ! Субтитры Пока! Мой народ. Это Курт Уайт. Я веду свой репортаж с места, где прошел ожесточенный бой между войсками ДЭС и небольшой группой биотеррористов. Сейчас вы видите, как огромное здание, построенное ДЭС, тонет в ледяных водах залива Пьюджет Саунд. Очевидцы утверждают, что выжила только глава ДЭС Августина Брук. Видели, как она направлялась к бетонной башне, которая стала штаб-квартирой ДЭС почти две недели назад. Пока, к сожалению, все наши попытки связаться с мисс Брук не привели к успеху. Мы будем держать вас в курсе. К нам непрерывно поступает сообщение о митингах, на которых сторонники ДЭС требуют любой ценой подавить мятеж биотеррористов в Сиэтле. Это были новости в прямом эфире с Куртом Уайтом.